Хотите начать свое дело? Вашему бизнесу требуется развитие? Вы владелец готовой системы лояльности, но ограниченной регионом? Выход есть! Я Максим Назин, руководитель отдела регионального развития International Auto Club. Мы создали специально для вас систему, позволяющую с минимальными вложениями начать свой бизнес и масштабировать существующий. За всю историю это самая большая площадка, объединяющая бизнес и потребителей на постсоветском пространстве. У нас вы получаете готовую сеть представительств менеджеров И самое важное, огромную аудиторию лояльных покупателей. Больше не надо тратить деньги на рекламу, открывать филиалы в регионах, нанимать менеджеров и торговых представителей. Пройдите простую регистрацию под данным видео и оставьте заявку на сотрудничество.